Привет друзья, в этом видео мы разберем принцип работы стоп лимит ордеров, какие возможности работы со стоп лимит ордерами представлены в АТАСе, а также какие настройки к данным ордерам мы можем применить. Стоп лимит ордер представляет собой комбинацию двух типов ордеров, стоп и лимитного. Фактически это стоп ордер с функцией лимита цены исполнения. Алгоритм исполнения такого ордера следующий – в случае если цена достигла стоп-цены, выставляется лимитный ордер. Отдельно отметим, что лимитная цена может как совпадать, так и отличаться от стоп-цены. Преимуществом данного ордера по сравнению с рыночным стоп-ордером является возможность ограничить размер проскальзывания стоп-ордеров при исполнении в то время как обычный стоп-ордер исполняется с произвольным проскальзыванием. Особенно актуальное использование данного типа ордеров может быть при открытии сделок на низколиквидных инструментах. Недостатком такой стоп-заявки будет то, что стоп-лимитный ордер не гарантирует исполнение сделки, так как лимитный ордер не гарантирует исполнение сделки, а гарантирует лишь цену исполнения. По этой причине не рекомендуется использовать стоп-лимитный ордер для выхода из позиции с целью ограничения убытков. Для того, чтобы активировать режим стоп-лимит ордеров в торгово-аналитической платформе ATAS, при торговле с графика необходимо зайти в настройки и выбрать вкладку «Параметры торговли» и в самом последнем разделе «Торговля» выбрать в качестве режима стоп-ордеров «Стоп-лимит». В этом же разделе настроек выставляется максимальное проскальзывание для ордера. Для того, чтобы активировать режим стоп-лимит ордеров для торговли из стакана, заходим в настройки, выбираем вкладку «Общие настройки» и в разделе «Настройки стоп ордеров» ставим галочку напротив пункта «Режим Stop Limit». Здесь же мы можем настроить и допустимое проскальзывание в пунктах. Указанное здесь количество пунктов будет автоматически прибавлено к цене стоп ордера для выставления уровня лимитной заявки. Рассмотрим несколько примеров. Вы выставили стоп ордер на покупку величиной 10 контрактов по цене 2. В настройках проскальзывания стоп лимита указали значение 2. Когда будет достигнута цена 2, выставится лимитный ордер в размере 10 контрактов на покупку по цене 4. Если ликвидность будет достаточная, чтобы исполнить вашу заявку на покупку 10 контрактов, то сделка будет исполнена по цене 2. Если на цене 2 ликвидности не будет хватать, то позиция будет исполняться по ценам 3 и 4. Если же цена дойдет до отметки 5 и у вас все еще не исполнятся все 10 контрактов на покупку, то на цене 4 останется лимитный ордер на покупку с количеством контрактов, которое не исполнилось. Например, если исполнилось в диапазоне цен от 2 до 4 7 контрактов на покупку, то лимитный ордер на покупку останется объемом 3 контракта. В следующем примере рассмотрим настройку проскальзывания стоп-ордеров с отрицательным значением проскальзывания. Мы выставляем Buy Stop Limit ордер по цене 2 с настройкой минус «-1». В момент достижения ценой отметки 2 выставится лимитный ордер на покупку с заданным объемом на цене 1. Дальше действует стандартный принцип сведения ордеров с лимитным ордером на покупку. Надеемся, мы помогли разобраться с темой стоп-лимит ордеров. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих видео.